Всем привет, дорогие друзья! Прошу прощения, что так давно я не выпускал видео. Сегодня для вас подготовил очень полезное видео, в котором я покажу очень хорошие ситуации для захода как на пробитие, так и на отскок. Здесь мы разберем глобальные уровни, фигуру двойное дно и смену тренда. Также хочу сказать вам огромное спасибо за те добрые слова, которые вы написали в комментариях под прошлым видео. Там я слил свой депозит. И вы меня очень в этом поддержали. Но я все уже давно отбил и сейчас торгую только в плюс. Это был для меня таким очень полезным уроком. Также я купил новую веб-камеру и теперь буду чаще выпускать видео и мне удобнее будет снимать. Даже не буду показывать, на чем я раньше снимал, чтобы не травировать вашу психику. Приятного вам просмотра. Итак, давайте начнем нашу торговлю. Как видите, я пополнился на достаточно внушительную сумму. Сегодня у нас 4 апреля, первая неделя месяца. А это значит, что рынок у нас будет очень опасным и непредсказуемым. Завтра у нас входит нон-фарм, поэтому нужно быть максимально осторожным. Итак, смотрите, здесь я нашел хорошую ситуацию и давайте в ней разбираться. Смотрите, был у нас тренд вниз, далее возникла фигура двойное дно с дальнейшим пробитием вверх. И цена опять, как видим, подошла к этому уровню. И, скорее всего, сейчас произойдет ретест и дальнейшее движение вверх. Именно этого я здесь и буду ждать. Давайте перейдем на более мелкий таймфрейм. Начертим уровень поддержки для нашей цены. Как видим, здесь у нас уже цена притормозила и происходит отскок. Это видно по теням. И я подожду конца этой свечи и посмотрю, что у нас будет происходить. Итак, первая сумма сделки у меня 50 рублей, 5% от депозита, и в случае чего я буду прикрывать свой убыток двумя ступенями. Давайте с вами подождем благоприятного момента и будем заходить. А как можно заметить, у нас здесь достаточно обширная область поддержки, поэтому я нарисовал три линии, от которых я буду отталкиваться. Смотрите, здесь можно заключить первую сделку, и нужно выбрать время экспирации. Смотрите, у нас происходят постоянные откаты от движения вниз, это видно по теням. До конца жизни свечи у нас остается 2 минуты. И сейчас, если будет импульс вверх, я зайду на 2 минуты. Вот он происходит, давайте зайдем. Я рассчитываю на откат и закрытие этой свечи с тенью. Если вдруг цена пойдет вниз, то я буду прикрывать свой убыток на дальнейших уровнях. Давайте с вами подождем, пока я веду сразу вторую ступень на всякий случай. Как видим, сделка у нас заходит в плюс. Смотрите, о чем я и говорил. Я дождался импульса вниз. Давайте перейдем на минутное время, чтобы более подробно посмотреть. Вот здесь я зашел на этом импульсе вниз. До конца жизни свечи оставалось 2 минуты. И я зашел ровно на это время экспирации. Так как... У нас в последнее время свечи закрываются с тенями. Скорее всего, цена дальше не пойдет, и поэтому мы будем дальше продолжать ставить по нашему анализу. Давайте с вами опять же ждать импульса вниз, или же пробитие уровня сопротивления вверх. Скорее всего, сейчас именно это и произойдет. Три минуты у нас остается до конца жизни свечи, и давайте зайдем на это время. Если вдруг цена не пробьет этот уровень, то я буду прикрываться на нижнем уровне. Если зашел потому, что начались такие резкие импульсы вверх. И вероятнее всего сейчас цена пробьет этот локальный уровень. Давайте сами немножко подождем и посмотрим, что будет происходить. Итак, сделочка у нас заходит в плюс, произошло просто шикарное пробитие, и давайте еще раз я вам все подробнее объясню. Был тренд вниз, далее возник коридорчик и пробитие локального уровня вверх, коридорчик образовался как такая смена тренда, и мы подкрепили наш анализ тем, что мы зашли на очень сильной области поддержки. У нас произошел ретест уровня, который был недавно пробит, и цена в дальнейшем у нас пойдет дальше вверх. Этот уровень у нас был очень сильным. Смотрите, видны здесь огромные тени, которые не пускали цену ниже. И далее возникла зеленая свеча, паттерн разворота. И далее мы зашли вверх на смену тренда. Думаю, здесь все понятно. Если не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я понял, какие видео для вас более нужны длинные или такие вот коротенькие, но почаще. Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю профита, успешных сделок. Никогда не сдавайтесь и всем пока.